Привет! Как найти богатого и успешного мужчину для женщины? Об этом видео смотри до конца и ты узнаешь ответ на этот вопрос. Итак, привет! Ты на канале Брамовед. Здесь мы обсуждаем психологические сложности и пути решения их. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог. Если у тебя есть психологические запросы, прошу обращайся ко мне, буду рад тебе помочь. А теперь поговорим об интересной теме. Этот ролик исключительно для женщин, для женщин, для вас, девчонки, как найти богатого и успешного молодого человека? Часто, часто, действительно часто ко мне приходят люди с таким запросом, девчонки приходят, у которых не получается этот момент. И тут мне хотелось бы рассказать историю одной девушки, очень поучительную, расскажу ее вам, которая просто меня, так сказать, открыла глаза вообще на мир, можно сказать, когда я первый раз увидел, что так можно действовать. Я просто был в шоке. Это было более 10 лет назад. Я понимаю, что для женщины, для любой женщины, самая важная, самая базовая необходимость, это необходимость безопасности. То есть нужно, чтобы ты была в безопасности как в физической так и в ментальной чтобы был человек который о тебе заботился забирал тебя с работы до да, ухаживал за тобой когда ты болеешь когда ты э, уходишь в декрет и не можешь зарабатывать деньги, чтобы этот человек ходил на работу, приносил домой деньги и обеспечил тебя, чтобы ты спокойно могла родить ребенка для него. И не думать, блин, а вот если я рожу ребенка и уйду в декрет, а как мне вообще себя обеспечить? А он сможет ли меня обеспечить? А не уйдет ли он к другой? Я это прекрасно понимаю. Для женщин это, это базовая потребность, базовая необходимость. Конечно же, каждая женщина хочет найти себе богатого и успешного мужчину. Это правильно, это хорошее желание, это нормальное желание, это естественное. Потому что кому нужны больные, немощные, слабые и слабоумные, да? Они никому не нужны. Нужны здоровые, молодые, красивые, сильные. Точно так же, как и мужчинам. такие же нужны молодые, красивые, успешные женщины. Мужчин, мужчину немножко там попроще. А что касается женщинам, для, для того, чтобы ответить на этот вопрос, как найти, да, нужно мне прежде всего вам задать свой вопрос а для каких целей вы хотите его найти потому что а, ко мне часто приходит вроде как с одной целью да но по факту по факту в ходе работы выясняется что а цель то была совсем другая и тут фактически есть две принципиально разные цели ради чего тебе вообще мужик первая цель это деньги это банально деньги это найти вот корову изобилия, из которой, как из коровы, будет идти вот этот вот дождь денежный, чтобы он тебя обеспечивал, кормил, поил, одевал, обувал, содержал и всячески тебя на руках носил. И тут возникает такой момент. Деньги окей, деньги окей, но что ты ему готова дать ради денег? Что ты ему готова дать? Секс? Раз. Ребенка родить? И за ним э, ухаживать, за этим ребенком, чтобы он тебя обеспечивал. Два. Три. Просто проводить с ним время, давать ему свое время, и свое общение. Три. И ты знаешь, э, судя по тому жизненному опыту, который есть у меня, и следя за теми ситуациями, которые складываются у девчонок других, я прихожу к выводу, что это проигрышная стратегия. Это проигрышная. Я сейчас объясню почему. И ты знаешь, я могу понять. Я могу встать на сторону вот этого человека, этой это, это молодой девчонки, да, как обычно. Вот она думает, что мое счастье – это в чувственных наслаждениях, это найти вот этот вот источник, который будет бить прям фонтаном всем, всеми материальными ценностями, и я, ему, я его буду эксплуатировать, я на него сяду и буду получать все. Я понимаю, это обычное желание, это свойственное желание человеку, Здесь ничего необычного нету, тут Америку никто не открывает. И это, в принципе, нормально, да, каждый так начинает думать. Но, понимаешь, в таком образе мыслей, образе мыслей есть одна засада. Вот есть одна засада, которая не сделает тебя на долгосрочной перспективе счастливой. Да, бесспорно, бесспорно. Если тебе удастся найти такого мужика, интернет полон этими методиками полно как привлечь мужчину как соблазнить как то как то это вообще на самом деле даже не особо-то и сложно Этому можно научиться особенно если есть внешние данные в этом проблемы нету проблема есть совсем в другом в другом есть огромная проблема она заключается в том что если ты своего мужика будешь держать материальными ценностями своими либо телом, своим телом, да, либо ребенком, который ты родила ему Либо а, своим каким-то обществом, общением, каким-то да, сопровождением, как эскортница Это все материальные качества, это все материальные объекты И как у любого материального объекта, у них есть три стадии Первая стадия это насыщение Это когда мы пытаемся насытиться этим объектом Вторая стадия это присыщение это когда вот уже, ну вот уже вроде как все, вроде уже вот, вот свое вожделение какое-то удовлетворил, и вроде уже нормально. И третья стадия ⁇ это отвращение. Этот объект начинает отвратительным быть для нас. Пример. Купил тикву VFOE 11 iPhone. О, классно, классно, 11 iPhone. Надо, надо, надо, надо. Насыщение. Потом, когда мы его купили, начинаем пользоваться, пользоваться, пользоваться И понимаем, что вот уже там вот уже 12 вышел, здесь какие-то потертости появились на нем Идет присыщение, мы присыщаемся этим объектом А потом идет отвращение, потом думаем, все, не хочу, хочу другой, этот надоел И точно так же здесь, когда ты цепляешь мужика на эти материальные качества То он сначала идет у него насыщение тобой потом пресыщение, а потом идет отвращение. И ты его материальными качествами не удержишь, потому что наши чувства, они неутолимы, их нельзя утолить. Есть такой афоризм, что пытаться удовлетворить чувства объектами чувств, это все равно, что пытаться залить огонь бензином. То есть, чем больше ты будешь лить в бензин в огонь, тем больше и жарче будет разгораться огонь. И то же самое здесь. Чем больше ты будешь пытаться наслаждать свои чувства, тем быстрее... Они насытятся, присытятся, пойдет отвращение. То есть ты их не насытишь этими объектами. И тут в, в чем заключается самая большая засада? Засада заключается в том, что вот этими материальными объектами мужик рано или поздно он насытится, и ему захочется другую. Ты ему перестанешь быть интересно. И сколько я не смотрел таких ситуаций, сколько ко мне людей на практику не приходило, да, вот на психологические консультации. У всех 2-3 года, максимум 5 лет. Если отношения идет через секс, Секс является связующим фундаментом вас Пять лет все, просто, просто тело человека надоедает и хочется чего-то другого И он уходит в другой А ты остаешься с тем, что ты потратила пять лет своей жизни Вот подумай, нужно ли оно тебе или нет Теперь переходим ко второй модели, второй путь Второй путь я сейчас расскажу через историю Значит, когда-то давно, лет 10 назад Когда я только начинал свою психологическую практику Я познакомился с одной девушкой Как сейчас ее помню, ее звали Ксюша Ксюша, прям вот запомнил ее имя. Обычно у меня не очень память на имена, но здесь запомнил. И как-то мы с ней разговорились. по-моему, мы получали образование по психологии, что-то такое, у нас были какие-то курсы. Я, значит, знакомлюсь с девушкой Ксю, Ксения, она меня старше, и тут я чувствую, от нее идет какое-то вот такое, знаешь, вот, природное женское обаяние, которое зиждется на бескорыстие. То есть она говорит, а что для тебя сделать, а давай я тебе что-то помогу, тебе нужно какой-то материал дать, я тебе дам. И тут я прям чувствую, думаю, нифига себе, мне к ней прям так стало тянуть. Я думаю, почему? В чем дело? Причем, знаешь, что самое интересное, девчонка вообще некрасивая. То есть она вот не то что как бы средняя, она вот средняя, но ближе некрасивой. Вот она ближе, не к красивой. То есть тут тело там немножко угловатое, там как бы лицо такое, как бы какое-то рабочее крестьянское. То есть вот, ну ни изюминки нету, ни красоты. То есть, ну, пройдет по улице вообще не замечу человека. Но тем не менее, вот стоит тебе просто остановиться. И с ней начать говорить, вот буквально через 5 минут ты чувствуешь, вот прям я почувствовал, что меня к этому человеку просто тянет. Мне просто хочется рядом с ней быть. Вот без всякого даже секса, вот просто быть с ней рядом, рядом находиться. И я помню, как я ждал занятий, когда у нас будет, думаю, блин, побыстрее бы она пришла, мы с ней поговорим, что-то одно обсудим, другое. И я заметил к своему, к своему, так сказать, удивлению большому, что много людей, много людей, вот на курсе у нас было, они к ней пытаются прям с ней пообщаться, прям липнут к ней. Если ты с ней рядышком не сядешь на, за, за парту перед уроком, 100% сядут другие, все, ты свои возможности упустишь. И с тех пор я стал думать, думаю, ну что же такое, что же у ней такое есть, вот красота нет, чем она от меня цепляет. И только потом, когда мне, она мне объяснила, я понял, я ей сказал, Ксюш, ну вот расскажи мне про себя, что ты там делаешь, может как-нибудь там встретимся, еще что-то. Я на такую фразу бросил, говорит, Антон, ты знаешь, я не могу, потому что у меня там служение какое-то есть. Я такой, типа, мне тогда еще так слово так цепануло, я такой, типа, что за служение? Что за служение какое-то? Это в церкви, что ли, слушаешь или еще что-то? И тут она говорит интересную фразу. Она говорит, ты знаешь, у меня есть знакомый, а значит, он работает официантом в одном ресторане. И я хожу там, помогаю в ресторан. Я тут как-то так думаю, в смысле ты ходишь? Ты за деньги ходишь? Она говорит, нет. Я такой, подожди, еще раз поподробнее. Она говорит, ну что непонятного, я хожу в ресторан к официанту, я прихожу на кухню, меня там люди знают, я мою посуду. Я такой, в смысле? Она говорит, ну что тебе непонятного? Я, наверное, раз в пять в смысле говорил. Она говорит, я вот раз в неделю выбираю день, когда вот его смена, я прихожу, я там всех знаю, я прихожу в ресторан, просто мою посуду после клиентов и ухожу. Деньги я за это не беру. Вот тут для меня, это, знаете, как вот как будто бы вот 220, двумя голеными проводами меня подсоединили, я ж прямо аж вздрогнул, я думаю, как так, вообще, как это возможно? Это, это, это не то, что это нелогично, это просто, ну, это, это как-то нерационально, это так, так люди не поступают, так люди не поступают. Я говорю, слушай, объясни, объясни, мне очень интересно стало, объясни, зачем ты это делаешь? Она говорит, ты знаешь, а, ты навряд ли это поймешь, но раз уж сильно хочешь, я тебе объясню. И действительно, я сначала не сразу понял, я это понял, наверное, через год, через два. Она говорит, ты знаешь, я вырабатываю в себе бескорыстие, желание служить людям. Я стараюсь снизить свой эгоизм, свою жадность, свою зависть, свое вожделение к чему-то. Я стараюсь снизить тем, что я просто бескорыстно служу людям. Я просто прихожу в ресторан к знакомым мне людям, ничего не прося за это взамен, просто мою посуду. Вот для меня это было как, знаешь, как холодный душ, я думаю, как это вообще возможно, как, как, как это делается? И потом, спустя какое-то время, когда я как-то приобщился там, вот, к духовным практикам, да, я понял, что такое бескорыстие. Только потом, спустя несколько лет, мне пришло сознание, и я понял, насколько это мудрый был человек. Вот я всегда, когда ее вспоминаю, я думаю, вот она вот, наверное, мой первый человек, который мне просто открыл глаза на что такое вообще бескорыстие, не на, не на словах, что я такой бескорыстный, могу что-то делать, не, а она вот прям в примере. Вот, вот он говорит, я уже раз в неделю, на час, на два и мою посуду. И что интересно, что вокруг нее мужиков просто тонны вились, просто вился, я никак не понял понять, почему меня к ней тянет. А тянет почему-то к ней именно потому, что она взращивала в себе вот это бескорыстие, вот это желание отдавать, желание служить другим. И это было настолько сильное, вот какая-то у нее была аура, да, настолько сильное поле вокруг нее было вот этого бескорыстия, что меня прям тянуло к ней. И мне прям хотелось не быть, хотя я понимал, что как-то ну, не особо красивая. Одевается очень просто, явно видно, там денег особо нету. Но с ней хочется, хочется, чтобы этот человек был с тобой. Потому что, без, потому что каждому человеку, вот если ты проанализируешь сама себя, или мужчина, если ты смотришь этот ролик, каждый человек желает, чтобы рядом с ним был бескорыстным, чтобы другой человек. Я, например, хочу, чтобы рядом со мной был друг, подруга, неважно, чтобы был какой-то человек, кто менее жадный, кто менее завистливый, кто больше может дать для меня. Вот я, например, не могу в ресторане за кого-то заплатить, мне там жабы душат. А он говорит, а я за тебя заплачу, ее вообще не отдавай мне. Я о, нас с ним надо дружить, я хочу, чтобы он был рядом со мной. Я как-то видел такую метафору интересную. Говорится, что вот представьте, вот есть вот дорога, да, и на обочине дороги вырастает кактус, такой зеленый, большой, с такими шипами огромными, с таким ядовитым соком, если у тебя попадет, сразу же там ожог будет. У него шипы такие маленькие, колючки есть, которые ты просто проведешь по нему, они сразу впиваются в кожу, я как-то один раз так сделал, и ты потом целый день ходишь и вытаскиваешь эти мелкие колючки, они тебе колют. И вот возникает вопрос, долго ли такой кактус простоит на обочине дороги? Ответ. Всю жизнь. Такой кактус, кактус не нужен никому. Он вообще никому не нужен. Теперь всегда обратная ситуация. Вот представь. На обочине дороги, где ездят машины, да, вырастает огромная роза Пушистая, красивая, прям ароматно пахнувшаяся, а с огромным бутоном, ярко-красного цвета Возникает вопрос, долго ли такая роза простоит на обочине дороги? Нет, недолго, ее сразу сорвут, ее сразу сорвут, потому что такие цветы нужны всем Точно так же, как кактус, он живет для себя он живет для себя, и он от, ограждается от всего мира. Он говорит, я против вас, вы мне не нужны, я защищаюсь от вас своими колючками. Что делает Роза? Роза, она говорит, смотрите, я дарю вам свою красоту, свое благоухание, я вкусно пахну. У меня нет шипов, у меня нет каких-то колючек, ну, относительно, так как у кактуса. Я радую ваш взгляд, ваш взгляд. Я, я как бы живу, расту для вас. И точно так же с людьми. То есть, если у тебя нет никого, Значит, ты колючка, значит, ты этот кактус, который не способен никому ничего дать И в то же самое время, если ты роза, то поверь мне, вокруг тебя будут шмелей Виться целый рой, ты просто устанешь их отгонять. И поэтому, завершая это видео, я просто хотел подытожить и подвести к той идее, что э, мужика найти на самом деле несложно. И богатого несложно. Вообще это не сложно, Если в тебе есть бескорыстие, если в тебе есть реально истинное желание, которое находится в твоем сердце, служить людям, У вот если оно есть, поверь мне, проблем с мужиками не будет. Но на этом все. Надеюсь, тебе было интересно. Напиши в комментариях, что думаешь. Какие у тебя соображения? Может быть, я что-то упустил? Может быть, что-то можно добавить? Скажи, какие еще интересные были бы для тебя темы роликов? Я вообще планирую серию сделать роликов про знакомство, про создание семьи, воспитание детей. Вот подготавливаю материал. Будет большой цикл. Наверное, на год себе сделаю материала. Вот. В общем, было рад тебя видеть. Увидимся!